Вот. Собственно, это тоже в процессе поедания своего супа. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз здравствуйте. Так. Вот это чайник нашла когда-то у себя в комнате. Вот такой. Правда, в нем заварка уже засохшая Заварить Надо его помыть и заново заварить. Вот такой вот чайник нашла у себя в комнате когда-то. Но вообще обозрение что-то его никто особо ставить не захотел, поэтому я его. Решила заваривать тем, кто желает, но особо из него никто не пьет, поэтому я вот себе поставлю на свою сторону, стола вот на эту вот, на эту, на тебе ложки. Та сторона маме, на эту сторону моя. Давайте. брат, если пьет, с любой стороны народ есть. Хочет. Вот, такая вот кухня. Вот у меня тут суп сваренный. Поварешка, конечно, это наша общая. Не знаю, что там мама скажет, что я.. Ей пользуюсь. Возможно, придется еще и поварешку купать, но вот эту кострюлю я купила в магазине недавно из себя, потому что она должна свариваться своей, своей посудой, на этой посуде готовить. Вот эту сковородку я тоже купила. В магазине Галамар тоже бы купила, недорого, кстати. Это тоже купила вроде бы в Голомарте вот такой вот. Или все по одной цене, не помню. Да, есть этих магазинов, подвалчики в магазине пару. Такая вот, коробочка покупки вот. Порзинки от нас общие. Как бы, одну посчитала нужно себе взять, но ну, пойдет нее заберут потом, пойдет свои покупать. В самом разделении, что я бесплатно не должна пользоваться общими нашими вещами или платить за них. должна за пользование ими, за еду. Поэтому я готова сейчас стараюсь, буду, наверное, стараться, буду, стараться из своих продуктов. Вот это вот моя полка, вот, арбуз, правда, общий поставили в кастрюле на мою полку, вот, сметану тоже что то поставил. Может, Ваня купил, так. скорее всего, Ваня купил, раз поставил на мою полку. Вот, маме говорила, что это моя Вот это вот ее полка, вот такая нижняя. Вот это вот моя полка. Это вот, у нас общие лекарства. Потом, еще. Она предлагала сегодня есть, говорит, фонд твоего здоровья. Кушай сыр, а я что-то не хочу. Да не, не, не буду, ладно. Вот это коши кончились у нас еда. Вот я им насыпала позавчера а еще фасоль из баночки. Но они что-то так и не едят. Почему-то не едят, не знаю. Обычно когда голодные съедают, даже вообще с удовольствием обычно едят консервы. Вот такие вот консервы там где-то. Где-то там консервы у нас всякие масло, может я даже буду разбираться. Вот мама форма с локошками. кошками. Корму, придумала спать в баночку, чтобы коробки не опрокидывали. Вот так и пошла у нас традиция. Она тоже так делать. Эту маме тут посадила, тут она помидоры. Правда их надо в тепличных условиях держать, но может вырастут, но, в принципе, солнечно. -то. Может вырастут, вот. то она вот, пливаю, что-то где-то чуть на земле не по похоже, как я. Вот. Она говорит, вот это вот, что вот это вот сурепка, она уже засохла. Вот это вот крапиво у нас засохшая. Крапива. Говорю, засохшее, это может вытянуть. А? Она говорит, не надо, не трогай. Хотя и вот ты думала, суп может хоть порежем. она горела, что можно суп поскопила, ритая в гостях вот Новоселых суп с крапивой. Ну что-то мы так и не готовили суп с крапивой. Только вот я что-то об нее жарилась. Вот, когда вот из этого вот что-то купила вот, у нас нужна бак для белья. Тут у нас сюда торчало. Все переставило туда. Вот ставило, все Баночки переставило. потерла тут. Оттерло, тут. Вот, опять уже нужно что-то прошилось. Теперь вот так поаккуратнее стоит. Тут у нас сладкое белье грязное. Тут у нас от яиц. Ковки, вот, не права, но, конечно, такая. Знаете, сколько режимов? Ездили с мамой, с братом выбирать. Вот, у такая вот полочка. Суда. Вот такие ложки вот. В мы школе с ложками я приносила и мы играли с этими ложками деревянными. Вот, например, как вариант. Что можно ложками выбрать? Можно и тремя ушками да. О, Ладно, мы все равно не едим. У нас для красоты стоят декоративный элемент. Поэтому тут вот подставочка еще в общежитии была у нас. Собачки вот такие я когда-то покупала. Вот. Собачек таких покупала вот. у нас в школе на трудах. Учительница там делала с учениками. Вот. Поделки, вот, вот потом козла, кто-то купил, вот ну, кто, я или нет. Вот. Вот таких собак тут на подставках. Вот они вот так вот вынимаются. Ну, сейчас тут приклеен, тут тут вынимается. Тут лежит у нас непонятно, что это вот Евгений дарил в храме кофе. Тоже коробка осталась. Две коробки подарила за то, что три дня три раза ходила, помогала Валерию мыть картошку и чистить ее. По часу, по два там стояла. Вот он за это в день рождения Николая II подарил мне две коробки. Такого кофе одного в тенше отнесла, чтобы кофе пить. Мама тем более не любит нас растворимый, поэтому я решила, что можно в тенше отнести. Вторую принесла домой, говорю, что хочет. Брат пользовался, мама немножко пользовалась, а вот Брат, не знаю, снять, хотя, может, и нет. Я пользовалась вот. Тут у нас засохшая, засохший цикурий. Не знаю, куда его девать. Тут какао я пересыпала. Вот какао. Здесь кофе. Деда Коля как-то кофе отдавал вот Баночку. Деда это умер умер вот ветеран во вот Дедушка в этом году умер. Абориды в прошлом году умерла. Папина родители. Овечки на деда Коля Лидия Николаевички. Мама, вот мать Галина Марковна Лазакович. Отец у нее Александр Сергеевич Лазакович. Нет, а баба Галя это живая. Саша-то умер еще в 1000 году от рака. И вот пинали там в деревне и штырем, штырем в живот били. Потому что он пошел ругаться с ними, что они музыку громко включили. Вот, повезли в больницу. Оказалось, рак у него легких, что курил. Вот с детства вот курение это вредно как для здоровья вот еще, еще бы не было рака может еще бы выжил после побоев то вот у меня суп тут остывает надо кушать Но боюсь что что -нибудь... вот у нас такие вот боюсь, не успели вот такие вот у нас цветы это щитовник, и как вот растет так... такие цветы вот у меня тут тоже есть Помните, цветы. Вот такой цветок у вот меня Диффинбахи сама пересаживала. Вот я тут украсила в тракушек положила. Потом такие цветы однажды решила, может перемой можно использовать, вот сверху поливать. Ну, решила, что. Может. Вот ракушки с моря привозила. Тут более чаще на истин с ее мужем. С яшей Степановым ездили на море. У них а на была с ними, Вот покупали каждый себе набор. Вот я себе такой набор купила и кошки трогала. Вот, вот камушки, вот, берега собираю, потом я в пакете осталось, не отдали. Я забыла забрать пакет. В машине их с одной не отдали. Вот пакет с камушками разработали. такой вот Гала Марти купила денежную жабу. Это вот по фэн вот полезную для того, чтобы богатство в доме. Приобреталась, деньги накопились. Вот такую купила недорого, за 40 чем-то рублей вроде бы 5 чем-то. Вот тут мои, вот моя тумбочка, вот тут украшения, иконы сразу стоят, всякие, депортят. тепор Папка так очень аккуратно, конечно, все лежит. Тут у меня так производство. Неаккуратно сложено. Вот комнату поставила. Игрушки мягкие. Вот это вот. Мне в солнце подарили на выпускном. Это мне мама когда-то покупала зайчика. Это Юля чаще дарила, это вот Света Галеева дарила, это Ванин, брату моему на выпускном дарили, это ему подруга дарила, такой вот. а вот это вот тоже ему подруга дарила, такую вот собачку Даша дарила, это не знаю, какая другая, может, может, тоже Даша. Вот. Такой вот конь у нас есть, вот такой вот конь. Вот, вот эти. Оля Шмотина советовала купить уточек, чтобы любовь была в счастье, вот таких уточек, они, вот. их надо, в, по идее, в правой части квартиры держать, Но я их поставила сюда, переставила, чтобы перед было, маме дарила уточек, папе дарила уточек, по-моему, там, на день рождения дарили таких уточек, не помню, вот, о себе тоже вам заказали показали, пили, вот, это такой вот, у меня светильник ночной, когда включается уже уже села батарейка то что ли села батарейка за какую-то ночь и тут села батарейка уже тут фонарик тут-то батарейки не сели надеюсь почему не сели вот как тут светит в темноте то допустим вот включаем свет вот, сходим сейчас светит вот смотрите сейчас страшно будет ах, ха ха ха ха ха Вот. Можно а -а -а. Ну вот это так-то не надо пугать, конечно. Вот это фонарик такой. Вот так вот светит у нас темноте. Это тоже купила в магазине все по одной цене. Фонарик такой вот. Батарейки покупала отдельно в Галамарте. Наборы большие, там маленькие Вот теперь всего, на такой режим. И вот такой режим направлять, направлять конкретно вот на кошачьи тут ящики, вот унитаз стоит. раньше. Перекладина, что бумага висела, но сейчас ее нет. Сюда ставим бумагу. Вот, крышка треснула, денег нет на новый унитаз. Вот тут крышку сидели, сняли. Унитазы сейчас подходящих не найти под наш. туалет, говорят. Лыжи тут стоят. Лыжи у печки стоят, Гаснет закат за гору, Месяц кончается, Марс, Скоро нам ехать. Я думаю, это песня Барда вписалась. Да, но ну, паски вальс отрывок спела. Вот. Икона тут из Верхотурья покупала. Икона с закрытыми глазами, говорят, выгадай желание, просишь, чем-то помолишься. Потом, когда... Если с закрытыми глазами, если приложишь к ну, которая в Русаливии, ой, в Верхотуре, если видишь с закрытыми глазами, как икона открыла глаза, значит желание твое исполнится. она выполнит твою просьбу. Вот, может быть, это и даже не сразу произойдет. Спустя какое-то время я так одно желание загадывала, молитву, выйти замуж по любви. Потом шла как-то с подругой по улице. И раз, я просто на мгновение стала засыпать и увидела, как она открывает глаза. Просто вот засып, стала засыпать на ходу и причудилась, что икона открывает глаза. Потом снова увидела улицу. И вот, Может быть, это обозначает, что сбудется мое желание, что по любви выйду замуж-то. как. Вот, Может быть, и не по любви. Вот, вот из неоных палочек, они прямые были, вот собрала вот такие вот, они с такими штучками вот скрепляются, и вот можно гнуть. Вот тут одна вот штучка переломилась, пришлось склеивать скотчем. Сначала это держалось, пришлось потом вот эти две палки убирать, потому что уже не держится вот. А, вот эта штучка-то есть, вот еще. Можно еще одну такую из них прицеплять. Вот. Эта штучка уже не держит. Приходится одну палочку убирать, чтобы все держалось. Вот. Это вот я в начальной школе делала кораблик из соломы, из ткани. Вот мы наклеили ткань на картон. Вот. И вот я такой кораблик сделала. Клеили мы там на труде. Это солнце, это вот такой... Парусник, под вот, лодка, парус. Вот это волны изображены такими полосочками. Я в Краме на Крови купила 20 рублей икону. А, Святая, Святая мученица Великая Княгиня Пересовета. Вот, тут картину купила Галамартия. Ой, все по одной цене. Сейчас там все по одной цене, все по 51, по 5, или 57, что 50 чем-то рублей, а которые с ценниками... Которые по 11, так они даже еще дешевле, по 20, я там один товар даже нашла, по 20 чем-то рублей. Вот. Телевизор-то не мой, это мама мне поставила в комнату, спасибо ей, конечно. Антенна вот. вот, тут, чтобы не всегда хорошо работать, он переворачивать, чтобы хотя бы где-то она нормально показывала. Вот, вот такую книгу купила Фрайми на крови. Убийство царской семьи, вот это императрица Александра, император Николай, и вот их дети, вот. Вот эти дети вокруг стоят. Убийство царской семьи. Написал Соколов. Она Купила я ее, за... Сколько за 300, что ли? за 350. Это цена была написана. Вот, а, за 550, вот. 550. Такие книги купила тоже в Галамарте. Ой, в магазине всё подносится. Путаю там. То в том, то в другом покупаю. Камерон, щурай, беги, они уже близко. Вот, начала читать, отложила жила «Дорогая Доргая Мэгги, Бренданова. такие вот, книжки там продаются. Вот, газета, вот мне молитва слов, вот, молитва слов. Это храм, алтарьку вот храма, тут вот молитва есть. Вот есть вот молитвы утренние молитвы в продолжении дня молитвы на сон грядущем за ночь на ночь кануна совмещенные покаяния господу нашему иисусу христу молебника пресвятой богородицы ангелу хранителю последование к причине это перед причастием перед исповедью или после исповеди надо перед в причастие их читать вот молитвы по святом причине когда причастились уже утра там надо их тоже читать вот вот эта вот икона лежала в гробу бабу Паши. Моей прабабушки хоронили, Потом мне ее тетя отдала. Твоя будет икона. Вот она у нее в доме стояла раньше. Думала, маме а она мне вернула, говорит, твоя икона. Ты, говорит, пусть у тебя и стоит. Тут календарик подруги наперелонешь, не можно переставлять день недели, сегодня тебя никое число не помню. 18 или 19 августа вот. Можно вот так вот переставлять, например, 18-е может быть. Вот. вот цифры тут есть. так вот я ставлю вперед вот эти, которые. Тут вот можно тоже месяц вперед выставлять. Вперед. Вот такие вот палочки с месяцами. Тут вот так вот. все переставляется. Так, сегодня пятница, значит, 18. Восемь... А, нет, подожди. День города, тоже не не Факт, что 19 суббота будет. День города будет в субботу. Вот мученица долина. Святая, вот. Потом. святая Матрона Московского, царская семья тоже, вот. Николай, Николай, Александра, тут написано Ольга, Ольга, Мария, Алексей, вот это Ольга, это Мария, это Алексей, написано святые царственные страстотерпцы, это вот Царь Николай, вот написано. по, по, по церковному царица Александра, Великая княгиня Татьяна, вот и ниже тут написано Великая княгиня Анастасия. Вот она, ниже по порядку как написано так надо смотреть на них. Вот вот это я в первом классе, такая вот, видите, тут даже вот видно мозоль на пальце где-то еще, мозоль на пальце видно еще. вот Писала много, вот мозоль такая мне на пальце писали в первом классе много, мама говорит из-за этого, так да и потом все время писала, задания старалась делать, какие успевала, пусть не всегда правильно, конечно. Вот Дева Мария, Иисус Христос, вот Архангель Гавриил тут со своей.